Здравствуйте, с вами магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре мини-компрессор для аэрографа. Модель АС 186 Фэнгда. Еще есть модель АС 186 с Это с функцией термозащиты. Там установлен вентилятор. У нас видео модель Просто 186. Начнем мы с технических характеристик данного компрессора. Вес составляет 5 кг. Длина шнура питания составляет 1,9 метра. Есть фильтр с регулировкой э, давления, также манометр. Так далее. Ресивер у нас на 3 литра. Производительность компрессора 20-23 литра в минуту. Вставляет. Что еще? Есть функция сброса давления аварийное. Далее мы включим компрессор, покажем вам. И снизу на ресивере клапан сброса конденсата воды с ресивера. Компрессор устанавливается на стол или где вы установите, на вот таких вот резиновых накладках, резиновых ножках. Исключает вибрацию. И ручка также для переноски слаживается. Так, упаковочная коробка. Вот она. Мини-компрессор. Поршневой, без масляный компрессор. Поршневой без масляной. Характеристики, которые указывает производитель с обратной стороны. Производитель данного компрессора Китай. И также инструкция пользователя. Здесь она на русском языке. То есть подключение, возможные неисправности, характеристики. И также комплектация компрессор. Компрессор идет без шланга. Шланг нужно будет докупать отдельно. Так, и пробуем подключить. Подсоединяем шланг, уже стандартное резьбовое соединение. Аэрограф у нас модель BD-135. Заявляет производитель, что до 4 атмосфер он набирает за две минуты, то есть полный ресивер. Пробуем. Очень тихо работает. Вибраций совершенно нет. Единственное, небольшие вибрации, когда он заполняет уже полностью ресивер. Там есть. Ну там еле-еле. Гарантия на данный компрессор составляет 1 год. Давление вы можете выставить рутя Поднимаете вверх на фильтре регулировку и регулируете вправо-влево. Вправо, Выставляете нужную атмосферу. Ну, обычно выставляет до двух атмосфер. Сейчас он заполняет ресивер. Вот сейчас он работает и он не горячий. он достиг четырех атмосфер здесь можем сейчас выставить нужное нам давление покажу вам поближе сейчас он две атмосферы или выставить больше. Откручиваем. Посмотрим, насколько он до 3 должен дойти и включиться. Так. Так, теперь у нас, вот аварийный клапан сброса давления. Вот такой вот компрессор для аэрографа. Кстати, очень популярная модель. И напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий в нашем магазине. Мы делаем дополнительную скидку при заказе вам. Спасибо за просмотр видеообзора. Кому понравилось видео или помогло вам с выбором компрессора, ставьте лайк. Спасибо. До свидания.